Всем хайушки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнтэ Кэмэлэкслез Геймс, мы с вами продолжаем играть Шерлок Холмс Пробужденный. мы играем за Шерлока, который вместе с Ватсоном пробрался в психиатрическую больницу в Швейцарии, Шерлок, притва... Ватсона отправили, мы просто так типа идти исследовать, идти исследовать больницу, поговорить, пообщаться, а Шерлок перемаскировался в Кирби из-за американского детективного агентства. И вот теперь мы вместе с каким-то пьяницей сидим. Запах алкоголизма. И теперь мы сидим за решеткой. О. Ну давайте будем пробовать. Нет, слишком высоко. Так, это слишком низко. Тоже низко. Давай еще туда выше. А это еще выше должна быть. Есть и еще одна. Наверное, где-то вот так. Идеально? А, открыть. Отлично. Это что? Нетипичный инструмент для министра, дубинка. Холдинговая камера. Холдинговая, вы чё ебанулись? Блок A Смотри, там кто-то есть. Обнаружено место происшествия. Смотровая комната. Но мне ж наверное теперь надо не попасться, да? А, я понял. То есть, если я сейчас... Я туда не могу пойти, он меня заметит. Правильно? Очень прочно. Я yeah, мог I бы одолжить его. Да, шприцы у них нихера себе металлические. Четвертый маленький лягушонок. Лягушки не могут мыться. А я, конечно, могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Четвертая маленькая лягушка была грязной и гнилой. Что если я положу лягушку в воду? Лузи Дон не плавает в ванне, стирка становится концом ее пути. Умирает маленькая, а четвертая маленькая лягушка умирает в стенах черного Эдельвейса. Like звучит зловеще, даже для такого места, как это интересно, есть ли еще лягушки в пруду. Новое дело, лягушки в стенах. Но это надо, видимо, мне найти теперь их. Ты там. Я приказываю вам немедленно освободить меня. Я не, не верю, что это хорошая идея в данный момент. Я должен отомстить от этим лизоблюдам наверху. К счастью для вас, я здесь, чтобы остановить тех самых людей. Ты? Ты? Да, но сначала но я должен знать все, что могу об этом заведении. Скажите, вы наблюдали прибытие иностранных пациентов? Скажи мне, какая наглость? Какая наглость вы критиваете такие приказы? Так он сумасшедший. Вы знаете, с кем вы говорите? Наполеон. Бонапарт, единственный неповторимый император французов, первый консул республики, предводитель великой армии. Когда я буду свободен, я там щуня с механическим мной стражником, я буду счастлив объять их моей любимой Жозефиной. Я оставляю вас наедине с вашими интригами, интригами император. Им, им, им, им, им, им. Пациент ненавидит охранников. Оральен Калайджан. Мое сердце пронзило Мург. Я презираю все сверкающее нет, золото. Ничто не может утешить М -м, меня, кроме моего веселого моряка Блять, Как мне жалко. Складское помещение. И здесь, блин, тоже. Давай самое первой начнем. Ой, назад. Вот так. Нет, еще выше. Это выше, это вот так. Есть. Следующую немножко выше. По-моему, так. Ай! Слишком высоко. Последнюю вот так. Энтлих. Идеально. Идеальненько подошло открыть. Хорошо, вы заметили, что всяких разных загадок странных все больше и больше становится. Что здесь? Опа. Три улики всего. Фотография была повреждена, по-видимому, маслом. Имена перечислены здесь. это приготовление пищи, это кухонный столик, работающий тупик. Еще что-то, чте? Письмо. Профессор Дикакс, я получил серьезные Сука! Я получил серьезный химический ожоги на руке, Следствие ваших непростительных действий. На мой сеанс с Дердой закончился даже не начавшись. Бедняжка была так напугана, что отказалась говорить и начала кушать все в комнате, вместо того, чтобы позволить мне подойти к ней. То, что вы сделали с Дердой, не повторится и не может повториться. Да Будет вам известно, что я считаю ваши методы варварской недобросовестной практикой. Если так, как вы хотите, смело заявляете, вы хотите стать будущим моего учреждения, вы должны воплотить мои высокие стандарты. Не разочаруйте меня снова. Профессор Беккер, директор черного Эдельвейса. Ага, куда делся профессор-директор? Что за трубки? Трубки разного диаметра. Интересно. Да, интересно вообще, что это могло бы быть. Лягушки не могут убивать, но я точно могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Пятый маленький лягушонок был глуп на свободе. Он забыл о правилах и о том, кто главный. Тимати Камиллери лежит мертвый в блоке Б. Я подменил его таблетки на что-то мерзкое. Пятый маленький лягушонок умирает. в равно черного Эдельвейса. Пиздец. Тот, кто это писал, какой-то реально маньяк сертификат благодарности от муниципального советника профессора Бекеру за вклад и развитие медицины в интерлакене она же ебанутая какой вклад блять простой набор инструментов а он что там база банка с кровью там лежит я вижу почему я красный у меня усы покраснели наверх нельзя О, нет, что-то забыл. Еще и картина. Речь и мозжечок. Картина в психиатрической лечебности. Фодиль был бы в восторге. Это все. Я нашел еще одну, кстати, записку с лягушонком. Так я здесь был. Не толк от этого. Там... Лайонел Рейхерит. Опа, а здесь что-то пропустил. Так, ну это похоже на типичный самогонный аппарат. У него бабули такой. У бабули был. Ну реально, блядь, а что это еще может быть? Готовы изучить безумие или еще глубже вернуть человека в его... Соль. Это питерская фабрика, я понял. With this they can any type of С помощью этого оборудования они могут создать любые лекарства. Только я сомневаюсь, что они создавали лекарства здесь. Пациент Элоиза Кей. Диагноз дерматиломания. Это типа, наверное, она расчесывает кожу, да? Не развязывайте руки, даже если она не перестанет печать. Маурица Х. Мания диссоциация. После инцидента с медсестрами назначено лечебное голодание на неделю. Упомяните же чтобы сделать его более управляемым. О, Элаиза. подстригать ногти. маурицуа Упоминайте же Жозефину, Мариана из Комментарий. Продолжайте повышенную дозировку, пока она не забудет о ребенке. Ступор вполне приемлем. нильс Джей. Джуниор может. Нервный срыв. Не разрешается никаких посещений. Все письма отправлены пациенту должны быть уничтожены. Пациенты блока эй Ладно. Здесь все, да? Так, туда я не попаду. Там сидит пиздюк. Тогда мне что остается? А здесь я ничего не упустил? А в своей камере. Холдинговая камера. Я так понимаю, холдинговая, это, ну, блядь, шикар... в смысле, холдинговая. Для меня холдинг, это, ну, что-то другое. Там что-то связанное с фирмами, какими-то покупками, закупками, строительством. Нет, я не прав. Чё я зеваю, сижу? В смысле, сколько времени? Рано еще зевать. Ох, нихуя Видимо, отсюда их приводят И вот здесь с ними устраивают Вот это вот Показное блядство, смотри Как будто ученики сидят и они учатся, что делать Сука, ебучие животные Комната для гостей Интересно, смогли У... Уотсон поговорить Уотсон, блядь Ватсон Уотсон. Никогда Уотс... Уотсона не называли Уотсоном Успокоительная, подействовала быстрее, чем я ожидал Возможно, мне стоит потренироваться, выработать толерантность Да, Шерлок такой, он ставил на себе методы и эксперименты Я бы не хотел больше сидеть в этом кресле Ну, я не думаю, что я что-то пропустил, но здесь есть две двери No а я даже не видел этого охранника. Только потом я разглядел его. Anyway. Хорошо. И что туда делать? Переодеться нет. Смотри, а если я взял шприцы с этим... Сейчас просто пойду у вот этого. Sure hey, а. А. А. Маурицу. Ну, хорошо. Как безопасно снять охрану? Шприцы, бутылка успокоительного. Ну, почти. Металлические трубки? Да! Сделать вот так. На расстоянии с помощью самодельной трубки. Возможно, подойдет одна из трубок из кладовой. Ебать, я гений. Ну, или Шерлок гений, не знаю. Но просто, вы поняли, да, про какую трубку имею? В виду? Сделать так, как бы ты типа. Да, супер! Метаешь, дротики. Как индейцы, такой. Все, место расследования завершено. Блок, A. Теперь мне нужно блок B. А в блок B гораздо, кстати, больше, сука. А этого можно? Sure. Тихо. Да, блядь, как тяжело целиться. На нахуй. Что такое, внучок? Что это? Ой, посмотри, как много этого дерьма. Произведено и упаковано здесь, но тут мало его. То же самое наркологическое средство, которое мы нашли в Лондоне. О, записка. Гер Шнитцер. Спешу заверить вас, что у вас сын в надежных руках. И, ес, и, что, вы его разли... а, и что его нежное развитие психологического расстройства может быть устранено в нашем учреждении. Я уверен, что вы так же, как и я, беспокойны благополучием вашего сына. И уверен, что наши совместные усилия придут к его скорейшему выздоровлению. Хранение наших лекарств на вашем складе является важной частью этого процесса. Если вам удастся отвлечь внимание чиновников от этого ценного груза, и ничто не помешает мне вернуть вам вашего сына целого, невредимого и свободного от этой зачастной болезни. Искренне ваш профессор Дикокс. Пиздобол. Пиздобол. Просто, просто пиздобол. Пиздбол. Лягушки не могут думать. Первый маленький лягушонок. я, конечно, могу в этом разница между лягушкой и человеком. Первая маленькая лягушка была моей самой первой попыткой. Ее маленькая тупая головка нужна для того, чтобы подколоть. Ханна Поллард возле дыры в стене бродит. Там ее голова с кирпичом сталкивается. Первая маленькая лягушка умирает в стенах черного Дерьвеса. Это какой-то маленький психопат, блять, убивал людей или I что? Чего то блядь? Это а -а -а. Теперь я в блокибии, правильно? Только куда мне тут идти? Блядь, какие-то кринжовые они пиздец. Я что могу закрепить? Первая маленькая лягушка. А мне нужно этих лягушек найти, наверное, да? Давайте первого маленького лягушонка. Away, уходите или оторву ваши губы от черепа Miss, своими. I'll... Что ты сделал с Хайди? Would, so Герда? Ты странно говоришь, ты идешь в адскую дверь, не так ли? Куда, где другие веселые болты, наконец-то заткнутся? Адская дверь? На ну, что вы ссылаетесь? Только у Хайди были ответы. Уходи с я сказал иди, или ты проведешь свои последние минуты на, минуту на земле в крике. Эта дверь меня не остановит. Они забрали тебя и никогда им это не прощу. Запретная зона. Ой, подожди, пока туда не пойдем. А, вот он, смотри, Ханна. Смотри, Ханну мы нашли. Тогда давай четвертый. Плавает в ванне. Лежит мертвый, мертвый в блоке Би. Тимати Камиллери. Тимати Камиллери. Тимати Камиллери. Блять, а я вообще где? Я бегу сейчас вот здесь, правильно? И зашел я вот отсюда. Можно вот это сначала осмотреть. Оно находится за моей спиной. Потому что там выхода нету. Сразу глянуть вот эту часть. Потом пойти вот сюда. А, хуй там, да? Я понял, я не могу сюда пройти. Окей, если не могу пройти сюда. Тогда могу пройти в запретную зону? Это Дерда. Залуперда. Это кто? А вот и Тимати. Гвать ли миндаль слабый миндальный запах вот и оно. так пошли в запретную зону тогда здесь мы берем вот эти заметки и прикрепляем доказательства пойдем исследуем запретную зону почему он только на запретная? наружное место происшествия так по карте я могу зайти сюда здесь какая-то комната скорее всего крематорий нет Не, не крематорий Кань сожженная в печи И чья-то одежда Джалабия Традиционная одежда Северной Африки Опа Сюда, суки О, кстати, ванная Горячая вода глубина около трех футов. Убийца был достаточно силен, а ванна достаточно глубока. Вот и потухла малышка. Кукла? Вот смотри на куколку. Полулысая Кейди, Боже правый, как тревожно. Попреждения кажутся не преднамеренными. Так вы Хайди Я не знала, что нахожусь под наблюдением кукол с привидениями Мы взяли с собой куклу Хайди Какой жесть Мы еще не полностью обследовали этот блок Это мы зашли сразу Мы были вот в этой комнате, правильно? Прачечная Третий маленький лягушонок. Лягушки не могут видеть сны, а я точно могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Лягушащий сны бесплодны. Пожинать нечего. Так я разбудил третью лягушку от бессмысленного сна. Человек считается вец, а Петр Тихачок видел ноль. В холдинговой палате лежит задушенный подушкой. Третья маленькая лягушка. Умирает. В стенах четвертого Дельеса. В холдинговой палате? Так я был в холдинговой палате. Я лежал в холдинговой палате. Так, эту мы нашли. Третий маленький лягушонок. Так, мы сейчас вот здесь. Можно пойти направо. Кровь, удар сверху. Так, хорошо, что-то есть. Что это? обеспеченный сильный запах хлора. Кровь от носилки дезинфицировали. Подожди, еще рано. Лягушонок. Второй маленький лягушенок. Лягушки не могут выбирать, а я точно могу в этом. Разница между лягушкой и человеком. Вторая маленькая mm -hmm. лягушка сдалась своей судьбе, которую я выбрал для нее и подул на блюде. Обедил им мерзель. Истекает кровью почти полный бак. Возле смотровой она лежит с голенью. Вторая маленькая лягушка умирает. В стенах четвертого Эдельвейса. Это те же ящики, что мы нашли в Лондоне. Я должен рассмотреть их поближе. Это труп, блядь. Сомневаюсь, что можно пережить такое путешествие с таким малым количеством воды. Смотри, медальон. Конструкция, что и в Лондоне. Грязь и пот. Они были заперты здесь несколько дней, судя по запаху. Какой ужас, блять. Похитители даже обеспечили приток воздуха. Какая щедрость. Путешествие было длительным и опасным. А, здесь все в крови. Царапины. Сломанные ногти. Такая прочная бутылка не разбивается случайно. Тихо, вот еще. Значительная потеря крови. Одна бедная душа нашла другой выход. Вскрыл себе вены. Видимо, кто-то не справился со всем этим. Двери можно открыть для доставки грузов. Я что-то упускаю. Стамп на этом ящике подтверждает, что он прибыл из Америки. Это довольно большое расстояние для путешествия. Новый Орлеан. Чего-то не хватает. Видимо, я не все улики собрал. Ну да, у меня улик не хватает. У меня не хватает улик. Что это? Надпись на грузинском языке. Так, плюс одна улика. <coughs> Игра на самом деле очень мрачная и тяжелое психологически, даже потому что я вижу какой-то манифест. Медицинские оценки: возраст молодой мужчина, взрослый, национальность голландец, слабоумный субъект, готовый выполнить приказы за вознаграждение, сильное телосложение, дозировка 0,4 миллиграмма. Взрослый мужчина, румын, субъект оставался агрессивным, что потребовало применения традиционных седативных средств. После успокоения доза для субъекта была минимальной, но 2 миллиграмма. Национальный сайт. но язык непонятен, объект считался сумасшедшим. Субъект обладает более легкой подвижной структурой, поэтому по понадобилась меньшая дозировка. Маори. Национальность Маори. Язык непонятен. Субъект считается сумасшедшим. Объект был крупным, ему потребовалось дошево выше средний 0,8 миллиграмм. Все испытуемые в хорошем состоянии демонстрируют признаки послушания, независимо от расы родного языка. Они должны пройти дальнейшее тестирование. Суки вы животные ебучие. Что вы с людьми делали? Так вот, как они держали пленников послушными. Видимо, я все собрал. А нет, смотри, еще что-то есть. Что-то торчит. Крестик. Православный ковчег обычно встречается в Восточной Европе. Сейчас он находится в камере на полпути в Альпы. Так, ну что, мы готовы, наверное, восстановить угу. Что у нас тут? Они вышли втроем Ну, возможно, так Правильно я сделался? Не, неправильно Значит здесь второй Так а что тут было не так? Блять, простите меня, пожалуйста А, вот он упал и ударился Значит здесь вот этот неправильный Этот точно не мог выбраться никак. Вот так, что ли? Да, вот теперь правильно. В эти двери заезжали повозки, они начинали тайно выгружать свой груз. Далее ящики были открыты, освобождая своих пассажиров. Не все пережили путешествие. Грязных, измученных и обезвоженных заключенных развели по камерам. Но все камеры пустые, я не нашел морга Пора найти адскую дверь Ебанешься Так В палате задушенный лежит Лежит в палате задушенный А это значит что? А здесь я что-то не нашел Запретная зона Прачечная я что-то забыл здесь? Нет, ничего не забыл. Смотри, пошли в запретную зону. Ой, не запретную зону, а в нашу. Откуда мы пришли изначально. Там была холдинговая камера. Которой я был изначально. А, а, вот. Вот его задушили. Шрамы на убийце. И мне нужно найти еще одну. Второй маленький лягушонок. Эббидел и мерзели, стекает кровью. Эббидел. Эннес Винклер, Лайнел, Мауринья, Орлен, Элиция, Хунг. Смотри, там что-то у нее нарисовано. В палате, видишь, здесь ничего. Значит, скорее всего, она в другом месте будет находиться. Подожди, давай проверим все. Опа, вот она. Разблокированного награда. Объект чувствует свое превосходство над другими людьми И самоутверждается за счет своих жертв Называет их маленькими лягушками Вероятно считая себя своего рода ученым Который готовит своих подопечных Скорее всего он скурпулилазин долго планирует И подходит к каждому убийству Судя по расположению мест преступлений Явлица является сотрудником Сотрудником черного Эдельвейса Дело завершено Лягушки в стенах А вон там я еще не все обследовал Расследование Эдельвейса. Следы грязного Сомерса. Где-то рядом с задним входом должен быть тайный ход. Хорошо, пойдем искать тайный ход. Так, не сюда. Где-то рядом с задним входом должен быть тайный проход. Сюда я не могу пройти. И сюда не могу пройти. Значит, значит, это все в запретной зоне будет Смотри-ка Заварено Что заварено? Ага, интересно, интересно Иностранцы были выведены через потайную дверь после, этой, после долгой под... некоторой подготовки в камерах. Этот проход должен находиться где-то рядом с черным входом. Но если их вывели отсюда, а это черный вход? Это не черный вход. Нет, подожди, это простые ворота. А вот это похоже на правду. Царапины. Здесь что-то перемещали. Смотри. Круглая выемка пахнет машинным маслом. Че, нажимай. Место расследования завершено. Нажать мы не хотим? Стоп, теперь у нас, смотри что Как получить ключ От адской двери Может вот так Пациенты блока А Нет, не подошло Хайди Пациент ненавидит охранников Расследование Дельвейса. Тоже нет. Работающий тупик. Успешное проникновение Ватсона. Письмо, мистеру Штынцеру. Нет. Медицинские оценки. Нет. А, Дерда, Дерда же здесь была. Да ладно. Старая фотография, значит. Кинь, а у меня нету больше улит. Угу. Определенная замочная скважина. Но я завершил расследование в этом блоке. Понимаешь, в чем прикол? Значит, где-то должен быть ключ Хорошо, но где он может быть, этот ключ? Ну, это как раз проход в ту сторону Здесь ничего Я доставлю их заплатить за то, что они сделали Хайди я нашел Хайди. I I Бедная oh. девочка, что они с тобой сделали? Oh. Шш, теперь oh. все what в порядке, все будет хорошо. Пожалуйста, Герда, I теперь, когда I нашел Heidi, Хайди, мне нужна ваша помощь. Shh, Мы должны поблагодарить этого человека, ты they так they не думаешь? <laughs> что случилось с иностранными пациентами? You know мы услышали их крики, охранники вели их по коридору позади вас, и они исчезали, и крики прекращаются. Что вы знаете о Гайкоксе? Похоже, управлять этим учреждением Железным уголком, вы что-нибудь знаете о ней? Она больна, она делала с нами гадости, разлучила меня и Хайди просто так. До того, как она пришла сюда, здесь все было в порядке. Как открыть адскую дверь? Как мне ее открыть? Герда, пожалуйста, я не могу попасть внутрь, ты должна сказать мне, как его открыть. Как ты можешь говорить со мной, будто все в порядке? Разве ты не слышишь, как Хайди плачет? Посмотри на нее, посмотри. Она страдает, я больше не могу слышать мысли из ее криков. Бедная, бедная Хайди, мы тебя вылечим, я обещаю, мы тебя вылечим. Я оставлю вас двоих, чтобы вы снова познакомились. Обнаружено место происшествия. Опа, опять надо идти блок А исследовать. Ладно, давай начнем с блока. Что у нас тут есть в блоке? Don't you look down on me. Open the door. Откройте мою дверь, не смотрите на меня свысока. Ah, блять, я не понимаю, system. что делать. Doors, did, did Может, надо назад вернуться? Нет, ничего нового. Орлен Калайджан. Калайджан. Калайджан, блять. Может, наверх выбраться, сюда? Дан. No Мимо незамеченным мне пройти anyway. mm -hmm. Что у меня по уликам новым? Новым уликам? Ничего, блять Следствие зашло в тупик Ребятушки А как мне туда пройти? Может мне нужно выпустить пациентов? Герда может мне реально нужно выпустить пациентов Нет Бля, да что вы что, что за задание ебанутое Ладно Еще раз заходим в каждую комнату Ничего нет Слово совсем А ты не хотел просто бы нажать на кнопочку попробовать? Просто нажать на нее ручкой, бля Ебаный в рот, Шерлок Шерлок ебаный сыр Холмс Почему бы нет? Почему бы просто не нажать на нее попробовать? Ладно, я пойду искать проход у меня получилось найти. Я поставил куклу, и вот, нужно, чтобы починить куклу, нужно собрать вещи. И тогда, надеюсь, ты сможешь с мной поговорить. Нитки, клей, гвозди. Я нашел пуговицы. Нитки. Так, ну и клей, гвозди, значит, будет находиться в другом месте. Мы сразу, я думаю, будем двигаться в режиме концентрации, но сначала мы вернемся в блок А. Это какой-то, знаете, аутласт на минималках Только с расследованием Блок А, клей-гвозди Ну, я думаю, клей-гвозди должны быть где-то здесь Нет? Пожалуйста Клей-гвозди, пожалуйста А, нет Скорее всего, в складском помещении Пошли в складское помещение Я там видел, что-то было на столе Да? Вот гвозди Стой, что ты делаешь? Мне не нужно искать ничего Гвозди. Взять гвозди и клей. Чудесно. Теперь мы можем восстановить куклу. Теперь мы можем пойти восстановить кукле гер... кукле Герду, Герду кук... куклу Герди Блять, мы ее восстанавливаем и она соответственно должна уже будет дать какие-то новые улики. Will this help fix your Ебать. Герда, у меня Ебать. I тупой. Блять, как это крипово просто блять. Противостоять Расск... а, Расследование Я... Дельвейса Расск... а... Показания Герды Расследование Дельвейса и показания Герды <рех> Нет, блять Герда человек сумасшедший that's... <chi -ơ -hat> А как она ее не царапает глазами? Ладно, давайте еще раз. Расследование Дельвейса. Показания Герды. Хайди. Блять, <res IF joke> right. that... нет. Uh... Расследование Saya... Дельвейса. Uh... Показания Герды. <swim94> Хорош! Хорош! Я мог бы выбивать зубы молотком, пока не закрепляешься кровью и осколками. И вы могли бы, когда вы, вы, вы переживете остаток жизни в страхе перед профессором Дикоксом, а я могу заставить это, это чувство это исчезнуть. Я могу остановить ее Но ключ, Хайди, ключ от адской двери Критически важен для того, чтобы остановить профессора Дикакса И я думаю, ты знаешь, где он Профессор, said... у нее есть специальный ключ Она держит его поблизости и подпускает только тогда, когда приходят новые люди За закрытыми дверями эти люди начинают петь О, они поют с такой болью Гай... Гикакс, конечно, спасибо Герда Хайди спасибо. Я должен идти Лев? Оставить? Ты шутишь? Никто не покидает, одолеваясь Теперь ты навсегда останешься с нами Now you will be with us Ох, ебать мой рот, ахуй просто Так, Гикокс, это мне нужно наверх, что ли, теперь подняться обратно? Так, выбраться я не могу А какие они мои улики дали? О, сюда как получить ключ от адской двери? Показания герды? Нет. Свидетельство Хайди об адской двери? Да! Сюда, нахуй! Ватсон может найти его и отправить вниз. Ватсон должен быть в комнате для гостей, которая находится рядом с кабинетом Дикокса. Возможно, он сможет раздобыть ключ с помощью кухонного погрузчика и доставить его в хранилище. Как обратиться за помощью к Ватсону? Успешное проникновение. Нет. Работающий тупик. Расследование Дельвейса. Тоже нет. Секреты черновой Дельвейса. заблокированный путь наверх. Тогда получается пациент ненавидит охранников. Используется пациента, чтобы отвлечь внимание. Наполеон Бонапарт. Я так и думал. Почему-то я сразу по него и подумал, что нужно будет его освободить, чтобы он устроил шумиху. Ну что, устроим жаришку ребятушкам? Где Бонапарт? Так вот же Бонапарт. Маурицева. Ух, нихуя тут замок. Так, одну не угадал. Ах, все равно низко. Ты прикалываешься? Я почти все запомнил, я был уверен. Все, вот теперь правильно. Открыть. Да, мы уже все сделали. Что нам возвращаться? Мои скромные извини, император. Избавь меня от своих ужимок, англичанин. Конечно, вы правы, как всегда. Ведь вы видите, время не стоит на месте. Роялисты снова восстали, вы нужны нашей дорогой Жозефине, вы нужны Парижу Монамур Но сразу наверху в приемной стоят на твоем пути Они не представляют проблем таких как я Мерси, англичанин, когда я вернусь в Тюлери, я сделаю вас генералом Ох, вы слишком добрый император Впереди, вас ждет свобода Я иду, Жозефина Так, теперь, Ватсон. Что вы здесь делаете, где взяли наряд? Это не важно, мне нужна ваша помощь. Что происходит, в Холмс? Мне нужно объяснение. Все очень просто, я создал увлекающий маневр, чтобы сообщить вам нечто важное, и в свою очередь, мне нужно, чтобы вы приобрели кое-что важное для меня. Как ты можешь называть этот фарс простым? Ватсон, мы можем обсудить это позже. Время имеет проистепенное значение. Похищенные люди могут быть еще здесь. Что? Ты действительно нашел все это сам? Средоточьтесь, Ватсон. Мне нужно, чтобы вы нашли ключ. Он будет уникальным. Все детали в моих записях. Ой, пропустил Сочин Холмс. Я не могу это сделать. Я не шпион. Можете, Ватсон. На вас всегда можно положиться. Так, теперь мы будем играть за Ватсона Ватсон, Мне уже жаль местоконс после войны, мои нервы, я обижался этой суматохе uh, Это не что. пациент пытался сбежать, он далеко не уйдет Теперь, если хотите, следуйте за мной Так на этой чудесной ноте мы делаем с вами перерыв, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем вам желаю крепчайшего здоровья, берегите себя, не болейте, до скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.